Всем привет, друзья! Это очередная подборка полезного и интересного инструмента. Как экономить на покупках LXRS, я думаю, вы уже все знаете, но на всякий случай под видео есть ссылка на сервис, через который можно сэкономить. Также хочу напомнить, что продавцы в моих подборках имеют только положительные отзывы и хорошие рейтинги на сайте. Вам интересно, например, какой толщины ваш волос? А вот с помощью специального инструмента, микрометра, можно это выяснить. Диапазон измерений от 0 до 10 мм хранится в пластиковом футляре. Как сделать круглое зеркало или круглое окно? С помощью стеклореза циркуля на присоске стоит около 300 рублей. Длина стержня 20 см, то есть диаметр отверстия можно сделать максимум 40 см. На режущей головке находится 6 взаимозаменяющихся резцов. Паяльник с регулятором мощности от 100 градусов. Удобно, когда работаешь не только с оловом, но и с пластиковыми предметами. Максимальная мощность 60 Вт. В комплекте также идут сменные насадки. Ванночка для припоя. В основном подходит для электромонтажников. Кладете олово в ванночку, оно там расплавляется, и опускаете туда скрутку проводов или любой предмет, который нужно облудить. Также эта емкость может заинтересовать охотников. Хорошо подойдет для отливки пуль. А это другой вариант для пайки и, на мой взгляд, более удобный для монтажа, но он стоит подороже. Размер емкости диаметром 45 мм, глубина 60 мм. Хорошо подойдет для профессионалов и для тех, кто решит самостоятельно менять электропроводку у себя дома. Запомните, все скрутки проводов в распределительных коробках должны свариваться или спаиваться. Инструмент для зачистки изоляции с коаксиального кабеля, например, телевизионного. Также есть другие варианты проводов. Такой нож позволяет аккуратно срезать внешний слой изоляции, не задев внутреннюю жилу провода. Иногда нужно срочно помыть машину, и поможет в этом портативная мини-мойка. Такая мойка дает приличное давление, но не будем сравнивать с мойками высокого давления, так как питается она от бортовой сети 12 вольт, и имеет размеры с ладонь, потому и портативная. комплект идет сам насос с шнуром питания 2,5 метра, водяной пистолет, щетка с подачей воды, шланг. Стоимость такой мойки 53 доллара, есть более дешевый вариант за 33 доллара. Отличие только во внешности и в комплектации. Подача воды происходит за счет срабатывания реле при нажатии на курок пистолета. Дополнительно для удобства прихватите складное ведро. Все ссылки на товары в описании. А вы знаете, какая радиоактивность там, где вы живете? Нет? Ну тогда закажите и замерьте. Детектор радиации или счетчик Гейгера. Позволяет точно определять уровень содержания бета- и гамма-частиц. Сроки исследований сокращены до минимума, так что результат практически моментально показывается вам на дисплее. Вы можете применять прибор для определения безопасности продуктов, строительных материалов, для поиска источников фонов в различных помещениях ну и так далее. Только давай поскорей. А машина зверь, слушай! Будь проклят тот день, когда я сел за моранку этого пылесоса! Недаром говорил, великий мудры! Справиться с некоторыми поломками в вашем автомобиле может тестер электроцепи. Позволяет диагностировать неисправности и контролировать целостность цепи при отсутствии видимых повреждений оплетки электропровода. Также в него входят некоторые функции мультиметра. Чтобы сделать свой смартфон более индивидуальным, а может вы любите делать необычные подарки или давно мечтали завести свой небольшой бизнес, тогда рассмотрите вариант как лазерный гравер. Достаточно только подключить к вашему компьютеру и тогда фото или любой ваш творческий проект может стать изящной гравировкой на телефоне, ноже, брелке, ручке и тому подобное. В комплекте идет сам гравировальный станок, защитные очки, шестигранный ключ, USB кабель и программное обеспечение. Координатный стол предназначен для крепления различных заготовок при выполнении фрезерных, росточных, сверлиных, разметочных и других видов работ, связанных с продольным и поперечным перемещением. Рабочая поверхность алюминиевая. А к этому столу можете добавить стойку для дрели, имеет чугунное основание, высота вала 40 см, вес 4,5 кг. С помощью современных технологий и инструментов может сделать абсолютно необычные вещи, и в этом вам поможет сварочный аппарат для водопроводных полипропиленовых труб, с помощью которого вы можете не только поменять водопроводную трубу у себя дома, но и сотворить много необычных и полезных вещей. Насадка на шуруповерт для установки заклепок – один из вариантов расширенного использования шуруповерта, поскольку заклепочные изделия, в частности на резьбовых или вытяжных заклепках, все чаще применяются в быту. степер скрытой проводки или металла. Питается откройным, может обнаружить кабель под напряжением в замурованной стене до 5 см, без напряжения до 3 см. Также найдет саморезы, иголки, винты. Судя по отзывам, по отношению цена и качество довольно-таки не неплохо. последок вот такие сверла мечики Сразу два инструмента в одном. Подается набором из 6 штук диаметром от 3 мм до 10 мм. Эти сверла имеют неплохие отзывы и рекомендации в интернете. Спасибо, что досмотрели до конца. Если понравилась подборка, оцените лайком и не забудьте поделиться. Хорошее видео для хороших людей. А если ты еще не подписан, скорее подписывайся и до встречи.